Что вам на прощание заграти Тут собственной хати сиба Василе, Да немаж не матра козла борода того, Что всех забьет и в Тувава, Тувава, Тувава родина моя, автове, у василе, А у А не ни Ташкенташ. И но тильки из дочка, Ой, усачачки да-да, Ну в США, ну в США на Сошах.